Сегодня маленькая распаковка, таких посылочки. Такая четка. На панда укажется ее. На пандау, называется, я как она, кстати, заметьте, красиво так завернут. Такая у нас четкая. Там у меня клей есть уже насадки. Ну, липка лента, я уже показывал. Вот. так вот снимает. Ну, В принципе известная вещь вот такая вторая посылка здесь у нас лупа Нам лупу заказать такому на футляре удобном еще не откроющей не такое закрепили Потому что ее не надо а точно не надо вот кстати увеличивает очень здорово вот такой текст у него мелкий любят они мелкие все читабельно вот. Ссылки будут на все в описании.